Всем привет, сегодня хотел бы обсудить новый режим Фронт. Не знаю кому как, но если опустить все недостатки режима, и именно темку, то режим вышел довольно-таки неплохой. Мне лично понравилось не него играть, и слава богу, мне попадаются команды, в которых не упарываются в темку. Конечно, таких команд очень мало, но когда они попадаются, действительно можно оценить то, что они задумали. В этом видео я хотел бы обсудить сам режим, что с ним не так, как это можно решить и какие оперативники, по моему мнению, больше подходят для данного режима в нынешнем и в пофиксированном состоянии. Ну и конечно жду вашего мнения по данным видео и не забывайте, 24 июля в честь своего дня рождения я проведу розыгрыш 10 тысяч монет на своем канале. Подписки не обязательно, как условие. Ну что, если прожали лайкос, то поехали дальше. Давайте будем честны: данный марафон сделан все-таки больше для ПВЕ игроков. В эхо войны страдали ПВЕ-игроки от игры в режиме ПВП, куда их заставляли идти ради награды. А в этом режиме ПВП-игрокам не нравится долгий и нудный, по их мнению, геймплей с настрелом ботов. И теперь уже они вынуждены страдать. И ПВП-игроки нашли лазейку, которую ай яй, -яй разработчики, и что самое странное, супертестеры прошляпили. А ведь эта тактика лежала на поверхности. Лично я просто не ожидал, что в темке будет так мало ботов, она будет настолько изи проходиться, и это поломает данный рандом. Не будем тянуть спортсмена за ракушку, сразу перейдем к самому основному. Переходим к самому больному игру через темку и методы ее решения. Если не ошибаюсь, то в течение часа то, что задумали разработчики, просто перестало работать. Это обидно. Начался повальный раз темки и режим просто рухнул. Все село с банальному столкновению в темной или встрече противника, когда он пытается выскочить на вас из темной. Кстати, для защиты очень помогают оперативники с минами. Если вы играете от обороны, то Курт, Ворон, Кит, в общем любые мины на вес золота. Да и спутник с Штерном очень роляет в таких коридорах. Делать трое на выход стало просто нормой. Спустя два дня народ уже научился встречать Раши, но все же рандом взвыл, точнее взвыл его ПВЕ-сообщество, которое лишили нового режима. Многие скажут перекрыть темку наглохо и дело с концом, так думают большинство игроков, но я думаю это не решит проблему, потому что существуют тактики с рашем по центру или по длине, что лично мной было опробовано в спину и спину противниками говорится прочувствовано. В общем тут нужен более глобальный подход, и что очень приятно, команда калибра очень быстро отреагировала и не заболтила на проблему, хоть поднятие лимита для победы с 500 до 1000 ну никак не решило проблему, но показала их настрой и заинтересованность в решении данной проблемы. По факту просто надо теперь перенести чемодан противника, пару белых и захватить одну точку, ну или принести вместо белого желтый чемодан. Так что время с трех минут просто выросло до пяти, не более того. Хотя нет, шанс лица и выйти на ничью все-таки стал выше, потому что те, кто зарашили, бывают случаи, сливаются, потому что не могут дотянуть некоторые точки. Такое тоже, в принципе... Бывает. Это, конечно, мини-заплатка, и, как говорят разработчики, они ищут оптимальные решения, будем надеяться, они найдут их гораздо быстрее, чем думает большинство, которое пытается быстро-быстро нафармить жетоны. Вот мы сугубо личное видение решения данной проблемы. Начнем с банального. Сделать две стены неразрушаемыми, но оставить возможность пройти в темную через центр. Но, дабы на спидране команда не забежала в темную игнорируя ботов, поставить в темную на балконах больше ботов. Они бывают опаснее пулеметчиков, хотя и пару пулеметов с ботами туда тоже надо засунуть. Все-таки полностью лишаться темки лично я не хотел, бы, но это было бы глупо и неинтересно. Надо просто усложнить вхождение в нее и сделать более опасным нахождение там. Напомню, ботов добавить на балконы очень важно. Раш по центр, думаю, неплохо законтрит Джаггернаут, которого можно выпустить сразу. Пусть он стоит и контрит центр. И, кстати, как по мне, Джаггернаута тоже надо немного апнуть. Уж слишком быстро он ложится. Я бы дал ему иммунитет газу, чтобы его нельзя было затравить, и увеличить количество брони и дал бы побольше хп. А вот иммунитет кровотечению я бы все-таки не стал убирать, пускай стилет немножко порадуется. А для раша я бы оставил длину. Ее гораздо сложнее рашить, ведь место открытое, плюс если игроки разделятся на пары, или разделиться не на равные команды, что они будут делать, когда темку апнут и все будут играть как положено. На длине всегда кто-то будет оставаться для захвата своей точки. А это значит, что и раз встретить есть кому. Или как минимум команду спалят и можно сделать перетяжку на эту часть карты. Ну и напоследок сделать выход ботов чуть раньше нынешнего. Ведь тот же перун и спидра дай бог. Вот такое мое видение решения данной проблемы, которое позволит данному режиму быть тем, чем его задумали разработчики. Ну а сейчас же это ну, очередной PvP режим, который играется за пару минут и позволяет очень быстро фармить и качаться, в отличие от всех других режимов. Как-то так я все это вижу. Кстати, для меня в этом режиме Штерн открылся с новой стороны. По крайней мере, в ситуации игры о темке Штерн очень хорошо себя показывает. Имея возможность дать щит, повысив свою скорострельность, плюс его РМГ. В общем, в данный момент, до фикса, повторюсь, до фикса проблемы, я вывел для себя топ оперативников, которые хороши в данном режиме. И штурмяков хорошо зайдут Кошмар с газами, Рейн, соответственно, с гранатами и особенно Перун с его скоростью. Из поддержки я бы посоветовал взять Сварога, Штерна, Спутника, ну и Пророк. Много, ну в принципе ладно, пускай будет 4. Из медиков всего двое, Травник и Монг. Ну по снайперам естественно это Стрелок и Курт. А по новому снайперу слишком мало я на нем играл и не смог составить свое полноценное мнение по данному оперативнику. А вот когда режим починит и он будет работать как положено, то в топе однозначно будут все тоже же Перун с Кошмаром. Но думаю и Стерлинг зайдет даже очень хорошо со своим стволом. По поддержкам, естественно, в топе это Алмаз и Кит По медикам будет обновление, это Травник, Ватсон и Монг Про новос медика я пока молчу И снайперов это будет Курт, Апнутая Тень и, соответственно, Камар Вообще, в плане снайперов они плюс-минус все хороши для данного режима тот же стилет с кровотоком хорош как против ботов, джаггернаута, так и против реальных игроков. Вот такой топ я вывел для себя. Вообще идея засунуть в один режим два разных типа людей это очень сложная штука. Пвп игроки постоянно экономят время и им надо все быстрее и срочно и прямо сейчас добраться до противника и помериться с ними сантиметрами. А пве игроки на время в принципе не усмотрят. У них есть цели, они к не стремятся, краша ботов налево и направо. Два разных типа людей. Думаю, режим подтянут, награда за фронт любители пп заберут очень быстро, и в режиме наступит мир и покой. Ну, конечно, шучу, какой мир и покой, там и там этим не пахнет. Но стиль игры поменяется, я лично жду, что в следующем видео мы с вами обсудим реальные тактики уже подчиненного режима в обновленном режиме фронт. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь на канал, обязательно нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить наш видос. Не забывайте про розыгрыш в честь моего дня рождения, но, ну, естественно, проходите по ссылочке под видео, там есть не только скидки с сайта всемайки.ру, кстати, скидки суммируются, но ну, а также группа ВКонтакте, мой клан Дискорд, в котором можете подать заявочку, ну и много другого интересного. Ну а с вами был Димон, пока-пока, увидимся на полях сражений.